А чтобы стать нашим партнером фонда, вам, конечно, нужно пройти регистрацию. Регистрация у нас, как и во всех, наверное, проектах. Единственное, что у нас обязательно подтверждается регистрация через вашу почту. Почта должна быть Google или Яндекс. На другие, письма, ой, на другие почты письма не приходят. Поэтому почту проверьте, прежде чем указать ее рабочая, она не рабочая, и подтвердите регистрацию через свою почту. У нас вывод денежных средств и перевод между партнерами также подтверждается через вашу почту. Поэтому я и делаю акцент, чтобы почта была рабочая. Ну и, конечно, сразу же нужно заполнить свой профиль. А для чего? А для того, чтобы ваши партнеры видели вас как спонсора, чтобы они имели связь с вами, чтобы вот точно так, как я, например, имею связь со своим спонсором. Я могу своему спонсору и позвонить на скайп, и э, написать на почту, и э, позвонить на телефон, и, конечно, написать сообщение ВКонтакте. Это очень выгодно. У нас есть на некоторых площадках реинвест наши стола. Именно по броне спонсора. Поэтому нужно дружить со спонсором. Никогда не ругаться со спонсором. Лена Евсеенко, я прошу тебя прощения, мой спонсор. Я тебя иногда кровь пью. Ну, прости меня, пожалуйста. Всякое бывает. И я думаю, что нужно прощать друг другу все. Я думаю, что ты меня простила. Вот, это один вопрос. И второй, следующее, конечно, нужно поставить э, обязательно аватар. Как только загрузится, вы загружаете, набира, вы нажимаете кнопочку э, «Выбрать файл», как только приходит код от вашей фотографии, вы можете за, нажимать кнопочку «Загрузить». А, да, и еще здесь, ребята, пожалуйста, э, пропишите свои кошельки, куда вы будете выводить свои денежные средства. Вывод у нас денежный средств на кошельке перфект money и pair кошелек а когда прописываете, будьте очень внимательны и не забывайте как только вы все заполнили нажимаете кнопочку сохранить так у меня был очень случай такой не знаю я рассказывала вам или нет у меня партнер ночью Часа два хотел вывести 250 рублей с кабинета, а никак не мог. И пил мне кровь до такой степени, что мне пришлось встать, включить компьютер. И, конечно, сделал он мне демонстрацию экрана. Он выводит деньги, а у него ни один кошелек не прописан. А куда ж ты выводишь, дорогой мой? Поэтому будьте внимательны, пожалуйста. И не забывайте, конечно, нажимать кнопочку «Сохранить». Какие у нас есть площадки? Ребята, у нас очень огромные возможности у нас в фонде зарабатывать. Причем зарабатывать не просто тысячи, а зарабатывать миллионы. Все сделано для вашего а, благосостояния, чтобы вы могли улучшить свою жизнь, улучшить свои жилищные, а, решить свои жилищные проблемы, купить себе машину, а, да, просто собрать а, на какие-то нужные огромную большую сумму, оплатить кредиты, а, ипотеку, да, все что угодно. Итак, какие у нас есть возможности для заработка? У нас есть такая площадка, жилфонд. Площадка жилпро мини с переходом на Жилпромакси. У нас есть такие две автопрограммы с доступным входом, ребята. Вы можете за программы Автоэнергомини сделать один круг всего лишь. И заработать 39 тысяч, и за 30 тысяч перейти на программу «Автоэнерго», где вы заработаете на шикарный, более двух 2 миллиона 400 тысяч, на шикарный внедорожник. Если вы хотите получить внедорожник с логотипом нашего фонда World Money, вам, вам нужно будет поехать в город Сочи и забрать этот автомобиль. И, конечно, наши самые любимые, самые добрые, самые милые, самые тоже денежные наши 6 МЛМ площадок. Это... Наша любимая площадка World Money. Она и называется у нас, как наш фонд World Money. Мы стартовали с ней с одной. И причем долговато работали только на, дне, на этой площадке. И хорошо заработали. Есть такая площадка, она маленькая очень. Это площадка для просто деньги на каждый день. Вот. А вот такая площадка у нас две есть. Площадки Golden Ring и Golden Ring Mini. Самая шикарная Самая моя любимая Это конечно Golden Ring Это ну, Ребята простите Но я ее очень сильно люблю есть Первые ворота вы можете выйти С World Money Вторые ворота с Golden Ring Здесь можно даже С удвоителя с 2000 Можно сократить в два раза Количество приглашенных партнеров и Начинать с 4000 И переходите на Golden Ring здесь ход 20 тысяч. Здесь даже можно делать сборники. Вдвоем сложились. Купить одно бизнес-место и работать по одной реферальной ссылке. Но вот смотрите, ребята, работая на площадке Golden Ring, вы получаете пассивный доход. У нас есть закольцовка. По площадке Word Money 10 клонов на первый стол и один за 5 тысяч на четвертый. И по площадке PD это 50 клонов летят на первый стол по 100 рублей а вот когда вы работаете на площадке golden ring mini то вы получаете по клевер мини и по площадке клевер на три уровня в глубину и плюс реферальное вознаграждение ну скажите где вы видели такую компанию или такой проект чтобы были такие возможности для заработка денег я сегодня написала именно свой ну свой пост приглашение на вебинар и написала ребята Сделала такую картинку, что расскажу вам, как можно за год заработать в нашем фонде более 5 миллионов рублей. И у меня в ВК написал один парень, интересненько, очень интересненько. Так вот, ребята, я начну, конечно, со своей любимой площадки. Это, конечно, Golden Ring. Здесь у нас огромные возможности. В том смысле, что э, здесь и не нужно такое количество, а э, знаете, как в структуре иметь там тысячу партнеров или четыре э, тысячи, как в живых очередях, э, прежде чем с то а заработать, нужно структуру построить, четыре тысячи и более. А здесь вы можете с малым количеством партнеров есть э, э, зарабатывать, причем э, зарабатывать миллионы. Итак, вход на эту площадку у нас составляет 20 тысяч. Как я уже говорила, что вы можете даже сложиться вдвоем и купить одно бизнес-место, и работать по одной реферальной ссылке. Заработали, поставили на вывод, разделили по своим кошелькам и продолжать работать дальше. Так у нас работают. И причем не одна команда, но работают именно в складчину. Итак, плечи всегда идут в семи метках «Куда?». Плечи идут вышестоящим спонсором. Итак, а как у нас здесь закрыть, поставить три партнера и получить выплату какую? 20 тысяч. Итак, первого партнера, первый партнер приходит он идет, как я уже сказала, идет вышестоящему. Второй партнер, прежде чем поставить партнера, это может быть партнер первого, это может быть ваш партнер, но если вы ставите партнера, то вы должны позвонить своему спонсору, и спонсор выставить вам сюда инвест, именно ваш стол, чтобы... Не полетел ваш реинвест слева направо на свободное место. Итак, второй партнер у вас стал. Реинвест у вас по броне спонсора. А бронь можно выставить сюда под третьего. А у первого будет это реинвестное место. И вы уже первому выставляете сюда реинвест со своего кабинета. И получаете 20 тысяч на баланс для вывода. Итак, сколько у нас партнеров? Раз, два, три. Получили мы, что... Это получили мы 20 тысяч. А вот четвертый партнер и пятый партнер, они будут вам давать всегда двойную выгоду. Выгоду в том, что они дают переход 40 тысяч именно во второй блок. И плюс закрывают ваше реинвестное место. Плечи закрывают. А под четвертого можно поставить шестого. А у четвертого будет реинвестное место. И вы опять получите 20 тысяч. Итак, ребята, трудно, да нет легко. 6 человек, 40 тысяч у вас на балансе. Отлично. Следующий. За на второй стол идут за вами ваши партнеры. Реинвесты ваши, реинвесты ваших партнеров. Здесь ничего не меняется. Итак, вы опять получили 20 тысяч на баланс для вывода. А вот четвертый, пятый и плюс 20 тысяч с первого реинвеста партнера у вас все это приплюсовывается. И что? Конечно, вы переходите в третий блок. А вот под четвертого можно поставить шестого. А у четвертого будет на и вы опять получите 20 тысяч на баланс для вывода. А сюда идет... Ваши партнеры, реинвесты ваших партнеров и ваши реинвесты. И реинвест со своего кабинета и получили 80 тысяч на баланс для вывода. А 20 тысяч летят 10 клонов на площадку World Money. Один клон за 4, в четвертый стол за 5 тысяч летит на World Money. И 50 клонов летят на площадку ПДИ. А здесь будет все время вы будете крутиться. И все время будете получать. Четвертый пришел вам 100 тысяч на баланс для вывода. Пятый пришел 100 тысяч на баланс для вывода. По четвертого поставили шестого. У четвертого реинвестное место. Опять 100 тысяч. И так до бесконечности. Пока не наработаете миллион, полтора, два. Допустим, вы здесь заработали э, миллион, да? Ну, а теперь пошли дальше. Пошли дальше мы, идем. Такая площадка Жилпро. Э, она у нас открылась недавно, только совершенно недавно. У меня сегодня, э, э, сброшу, двое партнеров зашли на эту площадку. Еще, правда, э, э, я не сбрасывала, но... Сброшу поздравления в чаты о том, что э, пришли два партнера на площадку «Жилпро мини». Итак, э, вход составляет 5000. Плечи, как я уже говорила, идут вышестоящему, но а, а весь полностью а, низ – это ваши, ваши реинвесты, ваши э, деньги на вывод и ваши э, переходы в следующие столы. Итак, первый партнер приходит у вас, вам да, что, э, вернее сюда давайте, э, первый приходит, у вас э, 500 рублей идет вышестоящему. А сюда можно поставить, ну, идете, выставляете второго. Со второго идет реинвест по броне спонсора. Ой, нет, прошу прощения, на этой площадке нет бронеспонсора. А здесь вы сами выставляете реинвест. Прежде чем поставить сюда партнера, ставите, выставляете себе реинвест. Итак, у вас э, реинвест э, вы, э, закрыл и уже второе плечо. А вот третий партнер э, получаете 2,5 на баланс для вывода. с половиной идет в накопительный. А третий партнер вам опять приносит 1,5 тысячи на баланс для вывода. 2,5 идет в накопительный. Из третьего партнера идет... По 500 рублей вышестоящим стоящим а, спонсорам двум. Четвертый партнер у вас, ребята. А, также идет с него 500 рублей. 5 тысяч идет в накопительный. Итак, у вас накопилось 10 тысяч. И автоматом у вас активируется удвоитель за 10 тысяч. Сюда должны прийти ваши два партнера. Первый и второй партнер. Они дают переход вам в третий блок. За 20 тысяч. Итак, первый партнер приходит, это идет вышестоящему. Второй партнер приходит, 20 тысяч идет реинвест. Реинвест можно выставить себе же сюда в плечо. А вот третий партнер, когда приходит, вы получаете 10 тысяч на баланс для вывода. А 10 тысяч идет в накопительный. А с третьего партнера вы получаете 7,5 и 10 тысяч идет в накопительный. И с этого же третьего партнера каждому спонсору идет по 1250. Четвертый партнер вам дает 20 тысяч в накопительный баланс. И у вас в накопительном балансе 40 тысяч списывается на активацию четвертого блока. Сюда должны это удвоитель и должны прийти два ваших партнера. Они удваивают ваш накопительный, и за 80 тысяч идет активация пятого блока. Итак, первый партнер идет вышестоящему, а второй партнер приносит вам 80 тысяч на баланс для вывода. А вот с третьего партнера, ребята, у вас 30 тысяч на баланс для вывода. А за 50 у вас активируется другая площадка «Жимпро Макси». Но там уже совершенно другие заработки. Итак, здесь реинвест пошел по вашей броне. Сюда приходит четвертый партнер, 80 на вывод. Пятый партнер, 80 на вывод. Расчет сделан, конечно, на, этой, на этом слайде, что вы будете приглашать. 3 на 3. Итак, вы перешли куда? На площадку. Жил макси. Как вы видите, здесь вход составляет 50 тысяч. Можно заходить сюда отдельно. Если у вас есть 50 тысяч, вы можете активировать ее сразу же первый блок. Но в основном вся масса людей идут через 5 тысяч. Именно через Жил про... Мини. Итак, за 50 тысяч у вас активировался первый блок. А оттуда с «Жилпром ми мини» идут ваши партнеры, реинвесты, реинвесты ваших партнеров. Все идут следом за вами сюда, на, этот, на эту площадку. И у вас со второго идет реинвест, вы выставили. А вот третий партнер вам приносит на баланс 25 тысяч, а 25 идет в накопительный. Четвертый партнер вам приносит 15 тысяч и 25 идет в накопительный. И по 5 тысяч, это 10 тысяч, делятся между двумя спонсорами. Пятый партнер вам дает 50 тысяч в накопительный. И у вас накопилось 100 тысяч на балансе и у вас списывается 100 тысяч на удвоитель сюда должны прийти ваши или ваши партнеры или ваши реинвесты или реинвесты ваших партнеров здесь все закрывается вы переходите в третий блок за 200 тысяч Итак, этот первый партнер, это второй партнер идет в накопительный. Реинвест по броне вашей идет сюда, а вот третий партнер вам приносит 100 тысяч на баланс для вывода. 100 тысяч идет в накопительный, четвертый приносит 75 и 100 идет в накопительный. А спонсоры получает по 12 500 рублей. Ребят, ну и вы же тоже будете спонсорами. И вы тоже будете получать эти же деньги. Некоторые партнеры говорят, да что это спонсору. А я считаю, что это правильно. Спонсор тоже должен а, иметь какие-то вознаграждения. За то, что он пригласил вас. Итак, пятый партнер идет 200 в заморозку. Из заморозки списывается и автоматом покупается удвоитель за 400 тысяч. Сюда должны прийти в удвоитель два партнера или, или реинвесты ваши, или ваших партнеров и дается переход за 80 тысяч за, за 800 тысяч именно в пятый блок. И так сюда приходит первый партнер, второй партнер реинвест по вашей броне. Вы получаете, что 800 тысяч на баланс для вывода. Третий партнер. 800 тысяч на баланс для вывода. Четвертый. 800 тысяч на баланс для вывода. Пятый. 800 тысяч на баланс для вывода. Итак, ребята. Вот вам. Пожалуйста. Там сколько вы заработали. И здесь за один круг вы заработали 3 тысячи. Ой, ой, простите. 3 миллиона 706 тысяч 500 рублей. Вот, посмотрите. Я не говорю, что будет очень э, легко. Нет, я не говорю это. Но ради таких денег, конечно, можно потрудиться. Можно, пусть это уйдет у вас заработать э, 5-6 миллионов, уйдет год. Но это же оправдывает себя. Следующий Следующая – это площадка «Автоэнерго мини». Чем мне нравится эта площадка, ребята? Да тем, что э, на этой площадке нет никакой привязки к первому столу. Вы можете старт своего бизнеса делать с любого стола. С любого, буквально с любого. Итак, если вы э, не, не хотите, захотите сократить в три раза приглашенных партнеров – вы минуете первый стол. Если вы хотите в 9 раз сократить количество приглашенных партнеров, то вы минуете и второй стол. А если вы хотите в 27 раз сократить количество приглашенных партнеров, то вы старт своего бизнеса начнете с четвертого стола именно 6000. Это самая выгодная э, стратегия на этой площадке. Поверьте мне, 6000 это не, не 60 тысяч. Итак, смотрите, даже если у вас есть 6000, вы можете одолжить буквально на 5 минут 3000 и сразу же отдать эти 3000. Допустим, если ваш партнер а у вашего партнера, который вы хорошо знаете этого человека, вы можете вместе с ним дать ему эти три тысячи, у него всего лишь три тысячи, а, а стол стоит шесть тысяч. Он тут же приглашает сразу же партнера, который у него есть. И вы все втроем это делаете. Активируется, вы дали 3000 а он активировал за шесть тысяч. Следующий идет, активируется его партнер. Ваш партнер получает 3000 тысячи. И это сразу на баланс для вывода. И вам сразу же возвращает эти три тысячи. Есть... Ну можно также ведь сделать, можно. А вот э, тысячу получает ваш спонсор, а за две вы убиваете второго зайца. Это у вас идет автопокупка третьего стола за две тысячи. Итак, вы зашли сюда на четвертый стол, что за полцены? За полцены? А второй партнер и третий партнер вам дают накопительный, и у вас автоматом покупается а, вы, стол выплаты. Это все вы, выплаты. Итак, первый партнер закрывает свой а, первый стол и приходит, становится к вам на это место. И покупает и, и вам на баланс 12 тысяч а, для вывода. Второй партнер закрыл свой четвертый стол и приходит, становится к вам на это 12 тысяч на баланс для вывода. Третий партнер 12 тысяч на баланс для вывода. Итого вы буквально можете за, там, за один, за два, за неделю заработать 39 тысяч 750. Это идут именно со второго стола. Поэтому... Нравится эта стратегия? Рассмотрите, рассмотрите эту стратегию. Следующее. Вы заработали 39 тысяч. 9 тысяч вы можете поставить на вывод, а вам нужна, срочно нужна классная машина-внедорожник, которую вы можете за 30 тысяч, имея в кармане 30 тысяч. Вы их заработали, ребята да активируйте вы эту площадку. И ваши же партнеры, которые работали с вами на автопрограмме Energy Mini, они точно так же пойдут за вами. Вход стоит 30 тысяч. Но с первый партнер приходит, вам 30 тысяч возвращается на баланс для вывода. Но совершенно нет. Невозможно у нас в фонде потерять деньги. Вы или со, с первого партнера, или же со второго партнера, вам возвращаются деньги на баланс для вывода. Единственное, что с третьего партнера у нас возвращается вам 20 тысяч на Golden ринге. Но это с третьего партнера. Но ну, ну невозможно же потерять у нас деньги. Если, конечно, вы не будете не сидеть, мухамдули не крутить, в носу не ковыряться, а приглашать, ребята. Весь сетевой маркетинг построен только на приглашениях. А в конце сейчас поговорим о приглашениях. Итак, второй партнер и третий партнер вам дают что? Переход, конечно, за 60 тысяч во второй стол. Итак, первый партнер у нас закрыл свой первый стол и приходит становиться на это место. 40 тысяч на баланс для вывода. 20 получает ваш спонсор. Второй партнер закрыл и третий партнер закрыл свой первый стол и у вас автоматом покупается. Что за 120 тысяч третий стол? Третий стол полностью накопительный. Сюда должны прийти три партнера. И которые дадут вам за 360 тысяч переход в четвертый столб. А первый партнер закрывает свой накопительный и приходит, становится на это. 200 тысяч на, на баланс для вывода. 40 получает ваш спонсор. А за 120 идет реинвест третьего стола. Вы можете любому поставить бронь и помочь своему партнеру. И он закроет свой накопительный и придет, станет к вам сюда на это место. Третий тоже. Это все накопительный. И у вас накапливается 720 тысяч на баланс для, для автопокупки пятого стола. Это стол полностью зарплата ваша. И первый партнер приходит, закрывает свой четвертый, приходит, становится к вам на это место и приносит вам 720 тысяч на баланс для вывода. Второй 720 на баланс для вывода. Третий 720 на баланс для вывода. Итак, ребята. 2 миллиона 400 тысяч. Вот он вам, внедорожник, классный. Ну, и давайте теперь посчитаем. Сколько э, это э, заработать? Да вы здесь за год заработаете больше 10 миллионов, если хорошо трудиться. Итак, убедила я вас о том, что наш фонд Самый денежный проект в интернете. Это самый лучший источник дохода. Ну, а сейчас я хочу поговорить о том, что, ну, сейчас в интернет очень много приходит людей с со, сознаниями наемника, которые вообще не, уме, не имеют понятия, что такое MLM, что такое сетевой маркетинг, что такое партнерские программы. Они понятия не имеют, что такое самоорганизация, что такое личный бизнес. Вот в этом кроется самая большая проблема. Они не умеют приглашать, но они, но они не умеют приглашать. Они, но они просто попой чувствуют, что в интернете, там, где есть сети, там, где работает команда, там много денег. Да вот проблема у них такая. Я не умею приглашать. Простите, а сколько времени вы не умеете приглашать? Ребят, я пришла в интернет, более уже посчитала сегодня специально, уже более 11 лет тому назад. Я точно так, как и вы, не умела приглашать. Но со мной сразу же в команду в первый же день первый первый день, первый день, во второй день, первый день у меня пришел Сережа Нестерова, во второй день пришла а, другая, я не буду называть фамилию партнера, а вот на третий день пришла другая а, партнер, и вот эти два партнера, у меня две, две Сережа-то умеет приглашать, и он по сей день работает, а вот две эти подружки, которые уже, уже мы с ними более 11 лет в интернете, они по сей день не умеют приглашать. Я у них спрашиваю, да как это можно сидеть в интернете и не уметь приглашать? Они просто не хотят обучаться. Другое, если вы новичок и только что пришел в сетевой маркетинг, тогда я поверю. Но годами, да что там годами, десятилетиями сидеть и не уметь приглашать, вот, ребята, для меня это просто анонс. А так хочется сказать этим людям. Возьмите большой лист бумаги. Да не надо большой, тетрадный. Возьмите лист бумаги и красный маркер. А лучше два листа. И на одном листе напишите красным, большими буквами. Я не умею приглашать. Приклейте сюда на грудь. Этот лист скотчем. На втором листе напишите большими буквами «Я лентяй». Подойдите к зеркалу, прилепите на лоб скотчем этот лист «Я лентяй», сделайте селфи и выложите в интернет. Поставьте в скайп на аватар, поставьте в соцсетях на аватар, поставьте в телеграме, в WhatsApp, везде поставьте вот этот аватар. Я лентяй, я не умею приглашать. Ну вот честное слово, ребята. Детский сад, штаны на лямках. Ну почему не умеете приглашать? Да потому что это требует, ребята, времени, энергии. И нагрузки на, на голосовые связки. Человек просто не хочет это делать. Он просто это ленится делать. Просто ленится. Ребята, через действие приходит и умение. Нарабатывается опыт. Те люди, которые делают, они умеют приглашать. Другая причина – вы не хотите просто учиться, не учить маркетинг, все преимущества, все преимущества нашего бизнеса, нашего проекта, вот у вас в голове, да ладно, зачем я буду это делать, проект фигня сегодня сегодня-завтра закроется. Но очень многим, прям очень многим так хочется поплясать на крышке нашего, на крышке гроба нашего фонда, но у них не получается. Очень много проектов стартовали до нас, вместе с нами, после нас. Мы сейчас даже забыли и название этих проектов, а мы как работали, так и работаем. Как работали, так и будем работать, и будем развиваться, и у нас еще будут добавляться площадки, и будет еще больше преимуществ перед другими проектами. Ребята, вот пересильте себя, перешагните этот страх, иначе деньги будут зарабатывать, не вы будете зарабатывать, а будут зарабатывать другие Поймите вы это. Будут просто, и другие зарабатывают, те, кто а, м, перешагнул этот страх. Вы думаете, что м, у меня не было страха? Да, поверьте мне, у меня не только, у меня и руки, и ноги тряслись, и ливер внутри трясся. Я покрылась холодным потом, когда позвонил первый раз в скайп. Но я в секунды, я преодолела этот страх и взяла трубку. Все это очень э, страшно, конечно, сделать первый раз. А потом все это будет... Э, ребята, да что я хочу сказать? Это в сетевом маркетинге, как в сексе. Сначала страшно, а потом очень хорошо. Поэтому учитесь приглашать. Учитесь. Вы будете зарабатывать очень много денег. Поверьте мне, денег в интернете очень много. Не знаю, убедила я вас или нет, но э, с вами буду прощаться, ребят. Если у вас есть какие-то вопросы, или будут вопросы, э, э, звоните мне, задавайте. Я всегда отвечу, всегда помогу. С вами была Ольга Арзуманян и фонд взаимопомощи World Money. Добро пожаловать в наш фонд!